А я после просмотра разберу ошибки и дам свои рекомендации. По окончании этого курса вы научитесь делать видеоотчеты о путешествиях и значимых событиях, а также снимать рекламное и репортажное видео. На нашем сайте вы можете ознакомиться с программой курса, а также увидеть видеоработы наших учеников. Большинство из них до прохождения курса имели поверхностное представление о видеосъемке. Если вас заинтересовал этот онлайн-курс, заполните регистрационную форму на странице сайта.